Google решил убрать все домыслы и прямо рассказал о том, как работают отзывы в картах. Опустим общие моменты политики изменения правил и рассмотрим то, что нас с вами интересует больше всего, а именно механизмы автоматической и ручной модерации отзывов. Google неоднократно высказывался о важности отзывов для бизнеса и сайта. Цените все отзывы. Отзывы полезны для потенциальных клиентов тогда, когда они честные и объективные. Когда у компании есть и положительные, и отрицательные отзывы, это вызывает у клиентов больше доверия, чем когда все отзывы положительные. Вы всегда можете ответить на отзыв, чтобы показать клиентам, что для вас это важно, и предоставить дополнительный контекст. Если отзыв не соответствует нашим правилам, вы можете подать запрос на его удаление. Автоматическая модерация Процесс работает на основе машинного обучения. Оставленные пользователями отзывы перенаправляются в систему модерации Google сразу после отправки. Если никаких нарушений не обнаружено, отзыв публикуется. Обычно это занимает считанные секунды. Чтобы определить, может ли отзыв нарушать правила, система модерации Google оценивает его с нескольких сторон. Содержит ли отзыв оскорбительный или не имеющий отношения к теме контент? Был ли аккаунт, оставивший отзыв, замечен в подозрительном поведении? Имела ли место нехарактерная активность в отношении того места или бизнеса, о котором идет речь? Например, обилие отзывов за короткий период времени. Вывод прост. Мотивируйте покупателей на отзыв. Способ мотивации никак не оценивается. Но уже если решили накрутить себе отзывов, кто же вас от этого удержит-то, то делайте это с умом, постепенно наращивая количество отзывов. И не столько, что созданных аккаунтов. А если нет своей сетки, то покупать аккаунты тоже не вариант. То, что продается, уже замазано по самое... И тут возвращаемся к мотивации покупателя на отзыв. Они по трудозатратам зачастую новичкам получаются выгоднее накрутки. И да, у реальной компании всегда есть и положительные, и отрицательные отзывы. Так что исключительно хвалебные могут показаться алгоритму подозрительными. Что делать? Как говорится, отзыв должен быть умеренно комплементарным с критикой второстепенных деталей, не влияющих на решение о покупке. Ручная модерация. Модераторы самой модерации не занимаются. Их задача — проведение проверок качества и дополнительного обучения для исключения предвзятости из моделей машинного обучения. Ну а также проверка помеченного пользователями контента, например, когда вы жалуетесь на спам или непристойный контент. Google удаляет фейковые отзывы, а также в большинстве случаев приостанавливает те аккаунты, которые их оставили. И тут снова возвращаемся к мотивации покупателя на отзыв. Ведь для большинства это, пожалуй, единственный способ гарантированно пройти модерацию. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!